По диагностике. Очень важно это объединить усилия по планированию ТАИР с планированием по диагностике, поэтому нам с вами нужно готовить еще людей, которые умеют планировать сами работы по диагностике. Это маршрутные карты, это взаимодействие с теми планировщиками на предмет выполнения работ по диагностике в момент ТО, то есть такие навыки, которые нужны по диагностике.